Здравствуйте, ребят, еще один маленький короткий видос, как должен выглядеть проем перед монтажом, да? Вот у нас он вроде бы хороший проем, да, с четвертью, но он грязный, поэтому нужно его почистить, сделать, чтобы он выглядел хорошо. Поехали! У нас тут будет добавочный профиль внизу, и поэтому вот эта часть, она должна быть, вся должна быть чистой. То же самое наверху. Перед монтажом конструкции обязательно нужно проем почистить, тем, чем мы сейчас и займемся. Обязательно очки, и поехали. Тут залита стяжка и ребята с стяжка немножко вышли сюда. Мы, если вставляем в нашу дверь, то стяжка не позволяет, поэтому нужно будет вот эту часть отбить. После чего мы его почистили, сейчас нужно осталось его просто намочить брызгалкой и сюда можно уже вставлять конструкции для монтажа. Сейчас уже можно себя вставлять конструкции. Если видос понравился, ставим палец вверх, подпись. И до скорой встречи. Пока-пока.